Вот так выглядит самая первая в карельской столице КНС – канализационная насосная станция. На дверях табличка «Посторонним вход воспрещен», но в преддверии юбилейной даты нашей съемочной группе удалось попасть внутрь. Ну что ж, привет, дорогие мои, да ивачи, кай, и я и каи, с вами Уральчик. И сегодня вы умрете, потому что это обзор на Глеба Глебовича Глебова. я буду делать обзор на его последний скажем проект это будущее европы а именно на второй сезон первую по последнюю серию То есть как я понял половина Европы вступила в союз СССР. ММ, ммм кое-чем это попахивает. Давайте лучше новый, скажем выпуск, посмотрим. Ага, то есть Испания, не будет бороться за зависимость Каталонии? Ахахахахах, то есть к 68 году Илон Маск жив. А зачем он нужен русским? Колонизируем Сатурн и Солнце. На Сатурн не высидишься потому, что это газовый гигант, Солнце это звезда ему что, в школе это не говорили? Чего, блядь? Ты что, больной? Рисовка говно 2 из 10, сценарий нелогичный 2 из 10, карта тоже говно 3 из 10, ладно, посмотрим его анимацию. Анимация говно, неплавное, у Бола в теней нет, музыки эффектов нет. Короче, итог он не дома персовет. Иди учись моппингу даже, есть гайды по моппингу. Ну а всем пока. Это очень ужасно. Это очень ужасно. Это очень ужасно, над этим смеяться нельзя. Над этим <смех> Нет, ты мне край не даешь. Ты <смех> крати. Тут <смех> ты посмотри на эту срань. <смех> <смех> Yeah.